Вот, друзья мои, бавлы, июнь 2013 -го года. И уже ручья не ручья. Уникальный ручей. Река Бавлинка. Это немножко сейчас обзор сделали, друзья. Вот такая вот обстановочка Сколько тут стволов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, сама речка Кругом одни стволы На журчане то есть Хватит болтать, давай, журчание напишем, понял? Там красота, друзья мои Смотрите, ¿Qué los que